Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником весны. Разрешите поздравить вас не только от себя, но и от всей нашей школы Натальи Пугачевой. И желаю вам, чтобы в вас проявлялось побольше индийских качеств, то, что в нас, собственно говоря, и заложила природа. Чтобы мы с вами были поспокойнее, чтобы мы могли принимать, любить близких, такие, какие они есть. Чтобы там, где мы с вами появлялись, везде было счастье. Радость, порядок, красота. И я думаю, что Вселенная нам улыбнется обязательно каждый из нас и пошлет нам настоящие янские энергии, которые бы заботились о нас, были добрыми и щедрыми. Будьте счастливы, дорогие женщины. И почаще вспоминайте, что мы женщины. Мы в этот мир посланы для того, чтобы его для того, чтобы внести в него побольше порядка и гармонии.